Хочу показать свой вариант изготовления полок в кладовой. Это дополнительные полки. Мы выбрали свободный угол. И сейчас я покажу, как мы это все делали. Пробурили в бетонных стенах буром отверстия на 16. И затасовали плотно в него арматуру. К этой арматуре был приварен со старых кроватей уголок. И все закрепленно, сварено. Все надежно и мощно. И в этот уголок будем вставлять обрезки досок. Доски постругаем, подгоним по, под одну толщину и уложим в уголок. Можно было, конечно, сделать это все гораздо проще, без всякого уголка. На арматуру положить в длину доски и полки готовы. Но так как у нас много обрезков, надо куда-то их использовать. И есть уголок со старых кроватей. Мы решили сделать так. Ширина полки 50 сантиметров. Ну а длина, как получилось, по размерам свободного угла. Сейчас пойдем построгаем доски, подгоним их по размерам по одинаковой толщине покрасим и уложим все поехали материал для болок использовали доску это обрезки от всяких досок мы подогнали ее на строгальном станке под одинаковую толщину и уложили в уголки и вот что у нас получилось. Расстояние между полками большое из-за того, что здесь будут стоять всякие емкости внизу, кастрюли большие, баки. И в них будет находиться разная там крупа, корм для животных. Вот. Если со временем мы найдем для этих боков другое место, то здесь можно посередине еще сделать, приварить уголки и сделать дополнительные полки. А пока будет вот так. Сейчас мы это все снимем. Они не закрепленные, просто лежат в уголке эти доски и покрасим. Ну вот, досточки покрасили, высушили и уложили на свои места. Вот так выглядят наши полки в сборе. Все, работа сделана. Спасибо за просмотр.